Всем привет и добро пожаловать в продолжение нашего погружения. Погружение в Хармор. Гибридный синтез на профессиональном уровне. И да, это, это самое дно, самое днище. Марианский желоб нашего разбора, нашей первой части. Теперь мы добрались до дополнительных возможностей Хармор. Если вы сейчас смотрите это, вы зашли очень далеко. Я вас поздравляю, это просто великолепно. Итак, дополнительные возможности. В этом занятии мы разберем... Image section, секцию изображений, это есть а, аудио, представление визуальных изображений. А, секцию эффектов, effect section и а, advanced part, то есть это часть для развитых ребят, это часть для тех, кому недостаточно или кто-то недоволен или не хочет, чтобы именно так располагался порядок, именно так располагался порядок обработки нашего тембра, обработки сигнала, синтеза, способ вообще синтеза. Здесь меняется порядок как раз-таки работы всех секций. И также порядок прохода сигнала через эффекты. То есть а, порядок обработки. Также а, многие глобальные вещи здесь находятся, но это позже. Пока мы будем разбирать, я думаю, начнем мы с Image Section, потому что это... На это стоит обратить внимание. Здесь не только image section, как говорится, в заголовке вот этого, вот этого поля. Здесь также аудио, то есть здесь resampling. Это совершенно другой мир, это второй уровень. Это даже более, чем а, синтез в харморе, это ресинтез. Это еще больше возможностей за счет всех вот этих вот а, ручек и, и разделов а, окна артикуляции. Если честно, для меня это было просто а, скачок в синтезе, вот этот вот... Вот эта секция — это скачок в синтезе, в аддитивно-субтрактивном синтезе. Это было, это было такое смещение понятий. дают много возможностей. Вот, вот здесь вот еще больше. Здесь вы почерпнете еще больше. Здесь настолько все здорово, настолько все сложно, но это, когда, когда это понимается, когда к нам приходит осознание того, что, например, мы создали какой-то эффект просто методом синтеза, пускай даже легкий эффект, сложный эффект, неважно, и обрабатываем его, и загружаем его в Image Section как аудиофайл. И работаем, опять же, с нуля, вот этой, в этой части заново. И не только в этой части. То есть, опять же, окно артикуляции и дополнительные возможности в а, ресинтезе То есть, в Image Section, в окне артикуляции, вот в этих вот разделах. То есть, это просто бесконечность, которую мы будем познавать с вами, но, но позже. А сейчас давайте просто разберемся, как производится эта репрезентация визуальной части в аудио-часть. Как это происходит? То есть, как загрузить сюда все-таки какое-то изображение? И, и что за ручки? И как работает меню? И что еще здесь есть? Вперед. Я приготовил некоторые файлы для нас, для этого занятия. Давайте просто попробуем какое-то какое изображение. О, вот это изображение, я думаю, все знают. Это... Картина известного художника. Кто знает, тот знает, тот молодец. Все, думаю, видели в своей жизни эту картинку. Итак, сейчас мы послушаем, как эта картинка на самом деле звучит. Я прибавлю скорости. Достаточно тихо. Но мы можем видеть, что происходит на самом деле. То есть, сначала, смотрите за вот этой частью и за этой частью. Вот они, эти ребята, которые, которые тонут. Это, это все гармоники, помните. Это частые гармоники. Здесь, то есть здесь уже можно, можно представить спокойно вот эту картинку. То есть, вот она волна, вот она эта волна. То есть, здесь все уже есть. Как, как это гениально, это просто не передать. Это есть представление пикселей данного изображения а, в наших частицах, в наших гармониках, в наших синусоидах. И как это работает? Давайте разберемся по порядку. То есть есть вертикальное положение. Это линия времени, линия считки а, горизонтальная. Линия считки изображения в горизонтальном понятии, да, в горизонтальном измерении. По шкале Х, так скажем. И есть шкала Y. Это вертикальное. То есть это и есть наши гармоники. Помним, что всего у нас 516. Есть а, вот эти 516 и есть а, пиксели этой картинки. То есть 516 пикселей представляются как 516 гармоник. И что отвечает за амплитуду этих гармоник и за высоту pitch? За амплитуду выступает яркость. То есть черный цвет — это ноль, черный цвет — это тишина, белый цвет — это единица, то есть полная амплитуда. А уже в промежутке между белым и черным задается определенная амплитуда. То есть, помним, что тембр от минус, допустим, бесконечность децибел до 0 децибел. То есть, белый цвет — это 0 децибел. Черный цвет — это тишина. Это минус бесконечность децибел. То есть, на каждой гармонике есть своя амплитуда, и это и есть яркость пикселя. Одного пикселя. Мы можем приблизить а, картинку и увидим вот такую сетку. Вот это есть пиксели в а, горизонтальном понятии. В вертикальном здесь мы не увидим, так как приблизить не можем. Просто не дали нам это, этого увидеть. Но так, в принципе, это работает. Так это можно понять. И, конечно, мы можем отобразить это в, в, размере, в расширении герц. То есть таким образом. Так а более равномерно, более понятно. То есть картинку уже полностью полностью у нас в визуальной части. Ну, так как это равномерное распределение, так как здесь нет а, таких больших промежутков, как в понятии октав, это более понятно. И есть различные методы считки а, частотной а, части информации вот с этого изображения. То есть, как представлять эти пиксели, как переводить эти пиксели а, в частоты? Каким методом? То есть есть метод октавы. Это опять же тот же принцип действия, что и во всех вот этих режимах. То есть таким образом. Далее, таким образом. Вот эти две ручки, это есть скорости. Давайте реберемся вот для начала с этим, потому что мы будем этим очень много пользоваться. Что есть вот этой ручка? Покрутя налево-направо на таком большом изображении, мы не разберемся, поэтому приблизим. Понимаем, что вот это регулируется скорость от минимума к максимуму. То есть в таком положении мы стоим на месте. Мы никуда не движемся. И в обратном положении мы идем назад. Также от максимума к минимуму. Максимум, видите, достаточно маленький, то есть не быстро. Вот это есть множитель ручки Speed. То есть выставляем, например, так. И как работает данная ручка, то есть Coarse Speed, это называется Fine Speed. То есть наша основная, это будет Fine Speed. И уже множитель Coarse Speed. Вот как это работает. То есть это, это такой множитель, что вот от а от единицы, то есть вот эта единица, это есть заданная скорость нами, умноженная на 2, умноженная на 4 и так далее. То есть и, и в промежутке есть также значение. То есть до 64, до x64. Я думаю, достаточно быстро. А что дает ручка Core Speed, выкорченная влево, это уже деление скорости. Никак не назад, а деление на меньше единицы. То есть деление — это меньше единицы, то есть какая-то дробь. Все медленнее медленнее, пока мы не будем двигаться совершенно прямо, прямо медленно. То есть вот настолько это все точно. Все до деталей просто. Далее есть ручка Time. Это ручка выставления как раз-таки положения маркера на нашей картинке по градусам. Тут практически по градусам. То есть ручка, ручка крутится сколько угодно. То есть замечаем, что можем создавать луп. Уже здорово. Итак, основные ручки разобрали. Давайте посмотрим сюда. Что это такое? Это gain, frequency, и all. То есть, это отображение яркости картинки. Насколько что ярко. То есть видно, что что-то черное, что-то светлое. Чистота. Здесь пока непонятно. То есть мы разберем это на другой картинке. Здесь это слишком, слишком абстрактно. То есть это есть громкость, есть чистота, есть смешанный режим. Отлично. Пока непонятно, но отлично. Все же мы разберем впереди. Все впереди. То есть мы не одну картинку будем смотреть. А сразу несколько. Итак, меню. Какие есть тупс? Clear all — это очистить картинку. Просто сбросить image section на, на нефункционирующую. Бросаем обратно. Хорошо, дальше. Prepare time envelope. Это отправляет нас прямиком в а, окно артикуляции и в раздел image time offset. И что это делает? Посмотрите. Так. Вот для, для такого вот, для такой скорости давайте создадим. Так, давайте загрузим другую, другую картинку. Вторая на очереди у нас вот эта. И просто отвлекемся чуть-чуть, что это мне напомнило. Вот как... это самая первая картинка, которую вообще загрузил в Image Section, когда начал работать с Harmure. И что мне это напомнило? Давайте посмотрим. Я думаю, у вас тоже будут такие ассоциации, и это здорово. Просто послушайте, я включу унисон и выкручу ручки вот в такое положение. Просто для точности, для всей передачи атмосферы, который, которая мне тогда пришла. То есть Мне это напомнило какой-то ландскейп, какой-то пейзаж, то есть какую-то даже среду обитания, скажем, из природы. То есть вы узнаете сейчас, что это такое. Это какой-то а, шум, а, шум какой-то среды. То есть обратите внимание. Так просто прибавим все эти ручки и так слушаем. Далее просто сумасшедшая какая-то стая птиц из джунг э, собралась в такую стаю и улетела куда-то, просто поняла панику. Но начало мне напомнило какой-то какой фоновый шум в джунгах, то есть э, за запись пения птиц или просто природы, звуки природы. То есть слышно какие-то насекомые, цикады, может быть, может быть э, еще кто-то, и плюс какие-то какие возгласы птиц время от времени. Но это мое представление. Это немножко причудливо здесь звучит, да. Но достаточно похоже. Просто вот именно вот такая картина. То есть вы не можете ожидать от картинки какого-то определенного звучания. Мы же не знаем, мы же не умеем читать. У нас нет таких методов, чтобы, смотря на картинку, знать, какие гармоники будут доктированы и в каком порядке, и как, и по какой высоте, и зачем. То есть все это будет для нас неожиданно естественно. И это полный рандом. Это придумали MageLine, это их, их представление, их метод представления. Есть, я думаю, может быть, не они это изобрели, да, но у них это здорово получилось, опять же. Есть, это здорово. Я, я за это благодарен. И мне это открыло глаза на какой-то другой мир. То есть соединил э это, это мост, который соединил два берега то есть визуализации и аудио. Вот таким вот э интересным методом. Очень-очень очень здорово. Движемся дальше. В tools. Итак, что есть в туз? Uh, prepare Time Envelope. Что за первая функция, которая нас ждет? И следите внимательно, что это... Куда нас это направило? Это направило нас прямиком в uh, окно артикуляции, в Image Time Offset. И создало такую огибающую, то есть прямую зависимость времени от положения uh, на картинке. И скорости, естественно. То есть вот эта скорость. Линейная скорость. Ровное движение маркера по месту на изображении. Когда дойдет до вот этого момента... Если мы хотим ускорить этот процесс без ручки, скорости даже, мы можем сделать это так. С вот такой зависимостью пойдет э, прогресс времени по изображению. Мы можем сделать вот так. То есть есть тут серединка, да. И не стоит ссуваться вот в это вот пока что, в нижнюю часть. Мы можем сделать то есть, так. Вот что будет происходить. понимаем что вот это вот это есть а, слева направо репрезентация картинки то есть время здесь вот это вот скорость то есть по x скорость по y это время быстро То есть вот это быстрое прохождение это уже будет медленно вот такой, такая зависимость — это обратный, обратный порядок прохождения. И опять же, это скорость. То есть вот так это представляется. Вот теперь, теперь уберем все это лишнее. И сделаем так. То есть поймем, для чего нижняя часть все-таки. Вот для чего она нужна? Это создание, так скажем, двойного прохождения. Если так, это вперед. Прохождение вперед. И снова. И если мы пойдем обратно, то вы поймете, что произойдет. И сейчас она пойдет обратно. И еще раз проходим эту картинку. То есть это два измерения, два одинаковых измерения. То есть. Вот, вот для удобства сделано так. Именно так. Я думаю, с этим понятно. То же самое делает ЛФО. Тоже два измерения. То есть будет равномерное прохождение. То есть туда, обратно, слева направо, справа налево. Справа налево еще раз, слева направо. Слева направо еще раз. То есть это будет работать так. То есть такая вот зависимость. Отлично. Едем дальше. Спускаемся ниже. Что вот это такое? Create Bouncing Loop Time Envelope. Это пока еще рано. То есть это пока еще рано. Давайте сначала разберемся просто с картинкой, что еще есть. Это пока Loop. Чтобы создавать Loop, нам нужна, нам нужна, нужна вот эта вот строчка. То есть для того, чтобы создать Loop, нам нужно немножко пройти чуть далее. Поэтому пока что это тоже Loop. И разберем вот это вот. Tune Pitch for Time Offset. И разберем давайте вот это вот, tunePitchForTimeOffset. Что за ручка, внимание. А, задаем, например, вот такой offset. И щелкаем tunePitchForTimeOffset. Вот эту вот функцию происходит с питчем чуд чудные вещи. Еще раз. Никаких чудных вещей. Итак, пока у нас прямая зависимость, эта, эта, ручка, эта функция, пока у нас прямая зависимость нажатия клавиши от частот изображения, частот пикселя, эта ручка ничего не даст. Эта ручку мы разберем чуть позже. Обратимся, в каком случае она будет работать. И она присваивает значение Time Offset для питча. То есть она регулирует вот эту ручку. То есть оно регулирует вот эту точку, именно начальную, начальную, начальную позицию по умолчанию для высоты нашего тембра, для высоты тона нашего тембра. Далее, как раз таки добрались до Set Viewed Zone as Loop Region. Set, the view, uh, set Viewed Zone as Loop Region. Это и есть установление uh, петли. Посмотрим, как это работает. Повторяется а, от начала до конца, и еще раз, и еще раз. Это никак не отображается на Time Offset. То есть это это установлено в изображении. Но когда мы щелкнем а, вот этот как раз Create Bouncing Loop Time Envelope, то на нашей а, Image Time Offset а, будет установлена такая а, петля, уже готовая, с эффектом возвращения. Посмотрим, что это нам даст. Прибавим скорость. То есть эта кривая создает нам эффект э, возвращения в петле. То есть у нас была здесь петля, и вот как раз вот этот район, это и была наша петля. То есть это будет проходить э, вместе с петлей, э, возвращаться назад по петле до начала, и опять же от начала петли до конца. Давайте выберем другую картинку, более... В размерах такую поменьше Примерно вот такая вот То есть это укулеле, это гавайская гитара звучит она, Как пила Как сама по себе пила Почему это так звучит? Да просто потому, что здесь э, белый фон А белый фон, мы помним, что это Полностью активированная гармоника э, На всей своей амплитуде На полной своей амплитуде То есть здесь практически весь гармонический спектр и э, все равно вот э, гитара укулеле, она достаточно светлая сама по себе, только гриф темный то есть здесь будет вырез, э, здесь будет вырез э, в районе грифа как раз-таки, давайте скорость прибавим и посмотрим, что получится. и эффект я думаю стоит убрать уже у нас сохраняется кстати вся наша вещь но давайте создадим новые uh, зоны петли например вот здесь почему-то хочется именно вот здесь чтобы не так долго ждать и create bouncing time envelope Давайте вот начнем с самого начала. но теперь кое-что еще еще один момент slow down within loop region давайте вот это вот еще применим это перекинет нас в, сразу же в секцию артикуляции в окно артикуляции и в отдел и в раздел image find speed здесь мы можем регулировать ручку speed то есть вот так вот у нас стоит по умолчанию а мы можем задать конечно нулевое значение то есть это slow down так скажем что происходит с нашего кулеля, как бы ее, ее сильно так сплющило. То есть видим, что гриф просто прилип а, к корпусу. Корпус прилип к грифу. Замечательно. Также можем пойти в обратном направлении. То есть мы можем регулировать положение вот этого time offset не только в, а, в самом независимо от Time Offset, мы можем регулировать еще и ручку Speed, то есть вдвоем эти две ручки, например, Time Offset и uh, Fine Speed могут сделать много чего хорошего, но также много чего и плохого, то есть смотрим в зависимости, что они сделают. Я просто установил рандомные значения, как хаотично будет все это сейчас бегать. То есть они как бы помогают и приумножают друг друга time offset идет по своим делам и fine speed идет по своим делам как бы мы этого не хотели но здесь нужно понять простую математику то есть fine speed регулирует скорость движения вот этого маркера time offset регулирует положение ручки time То есть здесь здесь все зависимо вот друг от друг друга. Здесь они зависят. Поэтому это стоит понять и разобрать, как это работает, если мы хотим создавать какие-то луп-регионы, которые нас слушаются, действительно. Вот примерно в общих чертах, как работают эти ручки. Идем далее. Set last plate zone as a loop region. Здесь все просто. Здесь мы нажимаем. Так, устанавливаем скорость поменьше. Делаем так. То есть мы воспроизвели какой-то участок. Вот этот участок от э, желтого маркера до белого. Э, нажатием на такую функцию даст нам э, созданную здесь э, петлю. Можно, конечно, поредактировать, но э, все-таки это нужно для того, чтобы мы определились. То есть мы хотим повторить вот струны держатель, например. Да? Повторим. Конечно. Вот он, этот триггер. Так он и будет повторяться в режиме loop. Далее. Итак, Map Time Offset to Last Hit Key. Это значит... Это, это удивительно. То есть с картинкой не так удивительно, как с аудиофайлами. Но мы пока не в ресинтезе, Мы пока в Image. Uh, image Section. Image synthesis. То есть... Uh, и давайте разберемся, что это такое. Мы устанавливаем uh, Time Offset. То есть... Uh, какой-то момент времени на изображение. Нажимаем соответствующую клавишу. Хотим мы, например, вот такой вот. И жмем эту функцию. Эта функция устанавливает э, указанное нами значение времени, то есть положение на изображение, к нашей желаемой клавише, последней, которую мы, последней, которую мы нажали. То есть еще раз. то есть Вот это присваиваем сюда. есть, То есть нажимаем эту клавишу сначала, эту, отсюда. Хочу, например, вот это значение присвоить для этой клавиши. Нажал. Достаточно будет одного нажатия. И сюда. Отлично. Теперь у меня в коллекции есть. Здесь. Гриф. Отлично. Но это с, с изображением это так. Давайте просто на секунду окунемся в аудиоресинтез. А... Хорошо работает с петлями, то есть слуп. Заменим нашу гавайскую гитару. Я хочу на клавишу си кик. Отлично. Теперь я хочу снейр на клавишу рэ. Есть такое дело. То есть это уже драм-машина. Вот здесь с лупами это, вот, это назначение, это здорово. И обратите внимание вот на такой момент. В, time image, в Image Time Offset мы активировали функцию Keyboard Mapping. То есть вот где присваиваются клавиши для нашего, offset, для нашего Time Offset, то есть для нашего положения времени. Вот именно здесь. И замечательно. Просто здорово. То есть это автоматизированная системы установки клавиш на данный момент времени в аудио или а, в аудио формате или формате изображения. То есть неважно, это просто экономия времени огромная. Здорово. То есть здесь может быть сэмплер из любого файла. Вы можете загрузить какую-то песню, пускай там вокал будет, пускай еще что-то просто вокальная часть. То есть на каждый клавиш может быть свой регион, может быть свой какой-то а, какая-то гласная или даже пускай без а, ручки speed. Помню, что здесь snare, здесь кик. Замечательно. Вот так это работает, и это замечательно. Вот так это работает, это просто офигительно. Далее движемся. Вот. Вернемся с высотки сюда. Так, ресетим все это дело. И все сбивается, кстати, настройки вставляются сами, какие хотят просто. Это все делает Хармер, это нужно. Итак, движемся далее. Прошли Tools, то есть дальше uh, Analyze Audio File, это нам не надо, это, это мы понимаем, что это просто uh, загружаем какой-то uh, формат аудио, опять же, это все ресинтез, re это все другое, поэтому мы, мы загружаем, мы можем загрузить просто кинув аудио uh, сюда, то есть не нужно обязательно лезть вот сюда, вот Analyze Audio file, искать где-то его, просто можно перетащить, вот эта функция Drag and Drop, uh, то есть перетаскивание, это очень удобно, это хорошо, что есть. Так далее. Далее. Generate Random Cloud. Это генерируем просто рандомное какое-то рандомное изображение. Серо-белое, серо черно-белое. То есть вот такое вот. То есть как бы мы не рандомизировали, все равно получается одно и то же. Такое вот что-то абстрактное, что-то непонятное. И звучит это еще более непонятно. Видим, как движутся частицы. Все это в зависимости от вот этих пикселей. То есть... Так, рандомизация. То есть видим, что здесь тишина. Все-таки работает все а, одним методом, одним принципом. А, вернем нашу гавайскую гитару, кули. Чистить не забываем. Чистить. И так далее. Degradate horizontally. Это а, уменьшение в два раза разрешение нашей картинки по горизонтали. То есть, если я буду долго это все щелкать и делить постоянно на 2, то вот в итоге вот такое разрешение получится. То есть, это уже пиксели вот это вот все идут по горизонтали. То есть, все печально теперь. И видим, что что здесь не очень все хорошо. I vertically. Это то же самое, но только по вертикали, опять же. То есть мы можем нажимать много раз. Все это все хуже и хуже. И в итоге у нас остается несколько, га, несколько гармоник. Потому что, опять же, по вертикали, значит, будет, будут сокращаться гармоники. Будут сокращаться пиксели по вертикали, следовательно, сокращаться гармоники. А далее кроссфейды в различных процентах. Кроссфейд, знаем, что такое. Это плавный переход. То есть 10% переход с картинки в картинку за... С так скажем, а так скажем, за мутнением, но в плюс. То есть здесь будет много гармоник. И здесь э, не черный цвет, не тишина, а более амплитуду даже будет. Это чтобы не мешать переходу. Это нужно больше для аудио, опять же, синтеза, чтобы как-то аудио перешло э, из, начала, из, конца в конец, и, из конца в начало. 50% видим, что на 50% картинки такой кроссфейт наложен. Что с конца, что с начала. Так, это работает здорово. Итак, вот это кроп-топ. Не знал, для чего нужна и зачем, и в описании нет, и кто это такой, откуда, непонятно. То есть и работает с аудио каким-то синтезом, то есть я еще не нашел этому применение. То есть это только с, с картинкой, а с аудио это не может работать. Поэтому вот этот crop top мы пропускаем просто из-за того, что я еще за свое время работы с Harmar не нашел этому применения. То есть сколько бы раз я не нажимал, не хочет ничего происходить. Может быть что-то происходит с верхушкой картинки, но... но как мы видим, нет. Пожалуйста, кто-то найдет, если применение или уже знает применение crop то отпишите или на блог, или на сайт, или на YouTube-канал где-то в видео комментарий, потому что непонятно даже мне, что это такое. Двигаемся дальше. Open image file. Это мы понимаем, что открыть картинку, загрузить сюда изображение какое-то. То же самое save as image файл то есть если мы рандомизировали, например, и хотим сохранить это дело, это чудо, непонятно зачем мы хотим это сохранить, но, но да ладно. И далее edit image. Это редактирование нашего изображения в нашем любимом редакторе, то есть вот оно, наше изображение. 516 точек, видим, что Harmar все-таки рандомизирует э, вот этот Generate Random Cloud, но по 516, э, как и по стандарту, то есть 516 по вертикали, 516 синусоид. Он соблюдает свои же, э, так скажем, стандарты. И есть копий and Paste функция, то есть вставка и копирование. Замечательно, то есть можно, можно изменить это как, каким-то образом, и просто нажать «Копировать», и мы сможем это вставить то есть туда же в редактор. Все это взаимосвязано, функционирует очень здорово. То есть все это просто. Редактируйте изображение и вставляйте «Копировать» из одной программы в другую запросто. Далее. «Copy to image clipboard» — это все копирует в стандартный набор изображений Хармора. То есть можно потом взять оттуда это все. То есть как будто бы в резерв отправляем и... Тут же вставляем, то есть просто вот так вот, потом Clear, потом Paste. Все здорово. Естественно, Clear. А далее Clear. Это зачистить, просто будет тишина, то есть черный цвет. Можно его скопировать зачем-то. То есть это, это не совсем нужно, то есть можно Clear All сделать. А, все, все это есть. Что делает Invert? Это инвертирует цвета. То есть с черного на белый, с белого на черный. Например, в нашей э, ситуации с укулеле, это было бы так. То есть мы можем услышать теперь не отсутствие, не отсутствие укулеле на всем, всем гармоническом спектре, а на наличие укулеле на всем гармоническом спектре. И Flip Vertically — это переворачивание снова к навелу то есть верх тормашками, вот так вот. Все удобные функции применены, я думаю. И давайте посмотрим, что все-таки делает вот этот Gain, Frequency and All. Итак, Gain отображает яркость по большей части. Frequency отображает... Frequency отоб... опять же отображает сироту, просто серую массу какую И all — это смеши, смешение всех перспектив, то есть амплитуды э, гармоник и чистоты гармоник. Здорово. Посмотрим, может быть, с э, этой картинкой будет ситуация другая. Да, отлично. То есть вот э, наша амплитуда гармоник. И вот наша частота гармоник. Примерно так это представляется в формате чистоты. смешаем все эти понятия, получим зеленоватый зеленоватый оттенок в изображении. Так, я думаю, понятно с функциями с функциями меню. Давайте теперь полностью перейдем вот сюда вот и до разберем наши ручки, наши выпадающие меню и все остальное. Итак, далее давайте поговорим о, о вот этом вот выпадающем меню, о режиме частотного представления частотного представления частотной репрезентации изображения в нашем аудио так стоит пока октава да примерно так это считывается с понижением с понижением все ниже ниже замечательно более-менее как мы и привыкли слышать те джунгли, да? То есть герцы дадут совершенно другое. Это уже наше такое ровное, так скажем, по, по нашим привычным понятиям гармоники. То есть видим, что здесь прорисовываются, прорисовываются наши синусоиды все-таки. Здесь их тучи. Так как мы помним, что в стандартной нашей пиле здесь просто было жарево, когда мы прибавляли резонанс, понимаем, что здесь то же самое. Происходит с амплитудой. Это герцовое представление пикселей нашей картинки на аудио. White Hertz Это широкие частоты. Здесь будет есть, достаточно все шире. Здесь видно, в чем отличие. Это, это среднее что-то между октавами, получается, и герцами. То есть герцы ведут себя, как и октавы. Двигаются по какой-то тонике. То есть октавы, видим, что частицы ведут себя. Частицы следуют какому-то питчу, то есть тону. В же все немного по-другому. В представляется, есть, есть синусоида на этом промежутке или нет. А не движется ли она. Здесь сетки. Здесь представляется сеткой White Hertz. Сетка плюс э, наши гармоники. То есть сетка плюс наш питч все-таки. Далее Unison. Здесь э, похоже на... Здесь похоже на герцы Ну, слышим вот это цифровое звучание то есть все они активированы не просто по очереди а в определенном строгом порядке строго есть начало строгий конец поэтому такой квадратичный звук а, у Юнисона. то есть это опять же раздел Special, это такое извращение дополнительное вот image line есть еще выпадающее меню интерпретации частотной шкалы но это очень трудно заметить так как это а, диапазон все-таки вертикальный и вот это меню, это трудно представить на самом деле на картинке. Это легче представить на сгенерированном облаке. То есть мы достаем облако и следим вот за а, движением частот. То есть повторим все это. видим как себя ведут частоты сейчас а это кубическое представление а, давайте посмотрим на блоке вот как себя ведут гармоники в переходе между друг от друг друг. очень интересно дальше cap то есть это более плавный переход то есть блоками это резкий переход кэп это плавный переход Bell. еще плавнее линей это совершенно строгая геометрия. Это уже строгая треугольная геометрия. Кубик. Понимаем, что самый плавный, самые плавные переходы именно здесь. Поэтому и стоит по умолчанию, я думаю, кубик. Райс. Это только, только восхождение и резкие падения. А Fall. Это резкие восхождения плавные падения. Вот столько способов есть перейти да, от а, перейти гармоники из одной высоты в другую, то есть из одного пича в другой. Это все в прогрессии времени, конечно же. Давайте разберем теперь ручку scale и ручку Form на, опять же, рандомном облаке, потому что здесь будет легче разбирать. Итак, первые октавы. То есть мы заметили разницу. Watt hertz. Здесь другая шкала. Здесь будет переход, но потому что здесь вот так действует ручка. То есть 0 здесь. и юнисон. То же самое. Но шкала уже задействоваться так не может, потому что это все-таки юнисон. Эта ручка не влияет. Так разберемся с октавами. То есть вот эта шкала это есть переход от питча к питчу. То есть скитание вот этих вот гармоник по высотам. И, конечно же, в плюс она выставляет максимум, как переходить в шкале. Как, насколько широко раскидывать все эти синусоиды, все эти частицы. Минус — это обратный. Обратная зависимость. То есть по, по другой уже схеме. Про, про, прямо пропорционально и обратно а, плюс процентов минус 200%. процентов все это зависимо работает По умолчанию, конечно же стоит сто процентов замечательно обратите внимание не форма не формат не формат а формент, shift что такое формант это есть спасение некоторых громких частиц от перехода пича так скажем, если мы сильно изменяем пич методом вот этого шкалирования, то формант вот этот спасает э, какие-то какие гармоники от, э, скажем так, перегруза или слишком большого изменения в питче. Вот этот формант спасает э, Некоторые сильные переходы в питче, то есть он их скрывает. И это сделано для того, что... Изначально это было сделано ими лайновцами как написано в вануале, для того, чтобы избежать... Например, когда мы кидаемся на вокал или какие-то партии гитары или пианино, в вокаль, например, чтобы избежать бурендучего голоса. это, Скажем, когда мы увеличиваем питч, особенно в шкалировании вот здесь вот, то а, появляется такой эффект высокого питча, когда человек говорит... Больше даже, чем детским голосом, бурундучим голосом. То есть слишком высокий пич, такой быстрый, пускай даже не быстрый, но очень высокий такой, даже больше, чем детский, выше, чем детский. Бурундучий его называют. Вот как работает форматирование. Это отдельные ситуации очень пригодная вещь. и Теперь интерпретация амплитуды в изображении. Вот это вот тоже интересная вещь, но стоит разобрать эту вещь вот на таком пресете. То есть есть готовый пресет Harmony, Tutorials and Tricks. Здесь раздел есть. И Image Synthesis. Итак, раздел Interpolation. Итак, раздел Interpolation. Замечаем вот эту вещь. То есть загрузилась картинка. Понимаете, как это работает? Есть, почему такой, такой аккорд? Давайте так, более понятно. То есть аккорд такой, по белым смотрим, белый актив то есть 4 э, гармоники, раз, два, три, четыре, от э, нашей базовой гармоники. То есть вот как это работает, так, так, так, так, так, так, так. Все логично, очень даже. Итак, что такое вот интерпретация как раз-таки амплитуды? То есть это представление, если тут это был переход от частоты к частоте, то это переход от громкости, то есть, как сказать, кроссфейд громкости. То есть блоками это нет кроссфейда, то есть переход резкий сразу же. Выберем кэп. Кроссфейд, то есть небольшой кроссфейд. Далее, B. Просфейт еще больше. То есть понимаем, что это больше похож на колокольчик, потому что это колокольчик. Далее, Linear. Треугольная зависимость. Видим, то есть геометрия, опять же, повторяется все отсюда. Все такое же, только уже с амплитудой. Кубик. То есть это самое плавное, что может быть. Опять же, как, как по синусоиде. Rise, помним, что это. Рез, резкое понижение, плавное повышение. Uh, fall наоборот. Резкое повышение, плавное понижение. Резкое повышение, плавное понижение. Далее смотрим, здесь есть ручка шкалы. Это есть отношение uh, яркости пикселей к амплитуде. То есть uh, представьте себе, что вот так вот, это очень яркая картинка. Вот так вот, это очень темная картинка. Представляем. Видим, что амплитуда очень тухлая, такая очень вялая. Так, все, достаточно ярко. То есть это практически яркость звука. Яркость картинки к яркости звука. Отлично. Далее, ручка, микс. первый взгляд это очень просто, на самом деле достаточно э, глубоко. Хармор э, анализирует все наши э, гармоники, то есть что в image section и что в э, нашем тембре заданном складывает это все, то есть вот эта ручка складывает все наши общие амплитуды э, гармоник, э, что здесь и в нашем тембре или в тембрах и что в нашем изображении и выдает нам общее, то есть вот просто выставленное на ноль это есть наш тембр или тембры. И обратите внимание, как это работает. То есть, вот если микс, это не работает так, что микс вот, на процентов считывает только картинку, микс на 0 считывает только тембр. То есть, так тембр тоже будет. То есть, наша картинка зависит от тембра. Это и есть тембр. То есть обратите внимание, сейчас аксиверна полностью микс, ручка, и давайте поработаем в тембре. То есть это, это все э, взаимосвязано, это все работает вместе, это все репрезентируется вместе. Далее следует оставшиеся две ручки и оставшееся меню, выпадающий лупинг. Давайте вот это разберем на другом примере, и больше на примере аудио. Все-таки попробуем. На, опять же вернемся в ресинтезис. Хочу для вас э, предоставить такой сюрприз небольшой. Может быть, кто-то помнит этот аудиофайл, этот отрезок. Кое-что особенное, где мы почувствуем действительно разницу вот этих ручек и э, разберем лупинг. Итак, я приготовил для вас специальный подарок. Я думаю, кто-то помнит, может быть, из одного замечательного фильма вот этот вот небольшой, прямо коротенький отрывок композиции. Да, это человек паук, момент появления электро, ярость электро, удар, удар вот этого электро. Так нарисовал такую схемку Движение нашей нашего маркера. Удивительная вещь получилась. То есть совсем, совсем по-другому, но тот же, тот же звук, тоже звучание, те же транзинты. Итак, давайте перейдем сразу в режим Юнисона, потому что там больше всего разницы заметно. От этого мы получили привычное такое герцовое взаимодействие гармоник а, от изображения. <coughs> И что делает наш шарпенинг? Вот эта вот ручка. этот unison как раз добавляет а, нам сейчас фейзинга такого в, а, в ход-гармоник по времени. То есть даже читаем, что в плюс 100%, то есть transients плюс phasiness, это будет острота частиц, острота вот этих синусоид, плюс их фейзинг, э, рандомный phasing, бегущий фейзинг каждой э, гармоники. В эту же сторону... Здесь только трэнзинс, здесь только трэнзинс, то, то есть только частицы. Но разница пока непонятна, вот, вот так, может быть, еще будет более-менее ясно. То есть небольшая разница есть, слышно, что фаза сдвигается и частицы сдвигаются, здесь только частицы. То есть тоже слышен, но это, это все же больше за счет остроты частот, то есть за счет остроты всех этих гармоник. Итак, ручка smoothing. Достаточно привередливая ручка. Не во всех она случаях работает. В нашем случае даже не знаю. Я, я думаю, что не очень-то и заметно будет разница. Здесь регулируется время перемещения от позиции к позиции в Image Time Offset. То есть от точки до точки. Регулируется. Причем это все, опять же, smooth. Это все сглаживание, перемещения вот этого от позиции к позиции, но не во всех, опять же, случаях это будет работать. То есть нужно, наверное, больше ставить времени, чтобы было как-то заметнее. Не совсем, то есть, но вот за это она отвечает. Следняя ручка Smooth. Вот это вот более применимо не в нашей ситуации, опять же. Это более применимо, более применимо не в нашей ситуации. Так скажем, выкрученная, вот эта ручка выкрученная влево полностью, выставляет сглаженность в, вот здесь, то есть Image Time Offset. И в огибающей, если есть какие-то резкие моменты, но в нашей ситуации, скорее всего, этого не будет, но... Вот выкрученная влево, вот эта ручка смут, дает нам заглаживание при выставленном определенном постоянном времени. Вы, если выкручиваем вправо, эта ручка сглаживает э, мелкие моменты перехода от таймсет. Э, а сглаживает неприятные такие мелочи. Если есть какие-то быстрые переходы, в time set в time offset то есть и заглаживает только мелкие мелкие переходы то есть которые неприятные большие она пространство не будет затрагивать не будет даже заглаживать расстояние между ними вот в общих чертах эта ручка но она она не всегда приоритетна, то есть не всегда она будет работать то есть не всегда она будет работать как вы хотите потому что от случая к случаю опять же все, все зависит вот от, от, от от остальных параметров всегда всегда за этим следите а и режим луп. То есть это, это очень просто. Лупинг так делаем. Так, убираем все. То есть режим лупа это петля. Следует от конца к началу и так далее. One-shot, все мы знаем это. Sample one-shot, все, думаю, все, все качали. Поэтому это просто разовое такое использование воспроизведения нашего кусочка. И пинг-понг. Ну, понимаем, то есть это луп такой а, от, от начала к концу, от конца к началу и так далее. Это image section, это все а, логично. И последнее, что я хотел сказать, это переход от режима герцега как там. Это привычное дело для нас. Просто отображает наш а, гармонический спектр, наш привычный, то есть как, как он идет на самом деле. Или же так, то есть просто в герцах, равномерно. То есть как и здесь мы помним это. <звы> вот так работает эта имидж-секция. То есть еще пара моментов. Uh, form Shift имеет свою... Uh, то есть это вот эта вот ручка, Form Shift, имеет свою ретикуляцию. То есть мы можем все это установить, как мы хотим. Так же, как и uh, Frequency Pixel Scale. То есть это вот, это вот, вот эта вещь. То есть эти две немаловажно, я думаю, ручки имеют свои артикуляции. То есть выставляем их по своему желанию в прогрессии времени, в прогрессии там ЛФО, в клавиатуре, где угодно. С этим тренируемся. Это все, я думаю, мы проходили, знаем, как работает. Применяйте вот на этих двух ребятах. Вот это очень полезно. Пробуем, учимся. И, как всегда, самое важное напоследок. Заглянем на секретные полки, конечно. Есть здесь, и свои секретные, есть здесь и свои секретные полки для секции Image. Первое, что я хочу разобрать и показать, это Image Formant Mutation. Вот это вот секция. Вот это вот строчка в окне артикуляции. Открываем и знаем, что опять же это Formant Mutation. И знаем, что это Formant Mutation напрямую связано, с, напрямую связано с вот этой ручкой. Formant Shift. Сдвиг вот этих... Высот гармоник в избежании эффекта высокого пича в сэмплах, в аудиоконверсии. Наглядно, что это. То есть уберем. Открываем. Мы слушаем фейзинг. Это все же влияние сдвига питчи все-таки. И что вот это делает э, строчка Image Form Imputation? Мы понимаем, что это э, сдвиг высоты тона для гармоник, но для всего диапазона гармоник. И опять же, это, это видно, что здесь гармонический диапазон. Узнаем октавы, а узнаем вот этот диапазон, то есть первая, вторая, третья, четвертая. Это так. И чаще, чаще, чаще. То есть для каждой гармоники здесь мы выставляем свой uh, formant, formant Shift, так скажем. Поэтому вот из этого следует название Formant Mutation. То есть от гармоники к гармонике мутирует Formant. То есть наличие вот этого Formant Shift, сдвигая питча. Делаем reset. Все вот так. А, все гармоники смещаются на бесконечно малый itch, так скажем. То есть давайте как по умолчанию. Как, как смещаются, заметим. То есть влево и вправо. Слышим, что выше, ниже. Относительно, опять же. Далее. Последнее слово за а, image frequency local mask. И это опять маска, а, опять диапазон а, гармонический. Но как это работает здесь? Здесь, как вы понимаете, влияние вот этой а, картинки или звука, image, или имидж, а, или аудио на какие-то гармоники. То есть здесь на весь диапазон одинаковое влияние. То есть примешивается. Помним, что к нашему тембру. Просто вот если мы уберем сейчас из нашего тембра какой-то какой диапазон, то изменится, конечно же, и аудио, здесь в секции image. То есть все это создается вот из этих вот наших синусоид на тембре 1. Или же, если мы хотим, выставим тембр 2. Изменения заметны. То есть операции производятся все-таки с нашими заданными уже синусоидами. С нашим уже заданным тембром. Поэтому в этой строчке задействованы те же синусоиды, то есть те же частицы, только уже не в нам привычном расположении здесь, а как и во всех масках, в системе такого эквалайзера, то есть первая, вторая, третья и чаще, чаще, чаще, неравномерно, как в тембре, помним это. Здесь все это равномерно. Мы это проходили, мы это знаем. Проходим еще раз, если кто-то не помнит. Итак, Смотрим, что происходит, например, с первой гармоникой, если мы вычитаем ее из нашего спектра. Спектр влияния на имидж. Видим, что осталась она без влияния. То есть сама по себе пойдет. То есть имидж на нее никак не влияет. Вот это, вот это прохождение. Помню, что 516 синусоид здесь в вертикальном положении. Первое сейчас не будет влиять на имидж. То есть на первый сейчас имидж не будет влиять и останется такой же синусоидой. Ну как, минимальное влияние, как мы видим. Это есть минимальное влияние. Нуля здесь не будет. Она не станет синусоидой, в принципе. Давайте вторую гармонику попробуем опустить. Есть такое дело. Третью. Твертая опустилась, наконец -то. И так далее. То есть можем опустить целый диапазон такого вида. Видим, где он появляется. Здесь. Далее. Видим. Без без как будто бы больших изменений. Минимальные изменения. Я, я бы сказал, что это модуляция наших гармоник через вот это изображение. Даже если это аудио, то модуляция происходит через вот это изображение. Я думаю, понятно, более или менее, или более... Более, чем менее. Как-то так. Как только мы применим это, видим, что какое действие. То есть действие не просто вычитание, а минимальное влияние. Здесь не останется никогда синусов, никогда не останется нашей пилы даже если мы все опустим. То есть весь этот диапазон на, на 0. казалось бы. Получится просто наш, а, так скажем, давайте ресет. То есть unison получается. Вот, когда мы задействовали сейчас маску и включили режим унисон, тот же эффект. И опускаем. То есть унисон. Вот как работает унисон. Понимаем теперь. Уменьшает влияние имидж на каждую гармонику отдельности. Сразу, причем равномерно. То есть, вот как работает унисон. Простыми словами, прост, простым языком. До, до этого это было непонятно, потому что я не мог вам показать сначала вот эту, эту строчку, потом уже имидж. И э, способы частотного преобразования. Так что вот как это работает, вот как работает унисон более детально. В своей красе. Итак, я думаю, экспериментировать здесь есть с чем. Делайте так, чтобы вы поняли со своей перспективы, что делает какая ручка, потому что для меня вот они, они, они такие, то есть я раскладываю со своей перспективы. Попробуйте теперь, покрутите сами, поэкспериментируйте, помодулируйте как-то. Для вас это будет, может быть совершенно по-другому. Мы едем дальше, с секции Image на секцию эффектов.